Хочу прочитать сегодня с вами первое послание к Коринфянам, шестую главу, с 9 стиха. Или не знаете, что неправедные Царствие Божьего не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы. Ни хищники Царства Божьего не наследуют. Павел, что это ты такое говоришь? Говори нам о любви, говори нам о Царстве Божьем как мы его наследуем, что ты нам не даешь жить, дай нам пожить на этой земле, дай нам как следует нагрешиться. Сегодня верующие они хотят говорить о любви, но они ничего не знают о том что неправедное Царство Божье не наследует. Они не хотят об этом даже слышать. Они не в курсе, что Бог всех грешных отправит в ад. Они в это не верят. Они говорят, ад это для дьявола и для бесов, а людей Бог никогда не туда не впустит в ад, нет, люди приготовлены для Бога. Но апостол Павел был другого мнения, он внимательно учился у нашего Господа Иисуса Христа. Который говорит, что если вы не прекратите грешить, вы вечность будете проводить в аду. Есть христиане, которых медом не корми, но дай поссориться, дай что-то доказать. Это потому что они хищники, а хищники царства Божьего не наследуют. А также есть массы так называемых христиан, которые пьяницы, они любят алкогольные напитки, они говорят, но ну я же не упиваюсь. Но алкоголик это тот человек, который любит алкоголь. Если ты пристрастен к алкоголю, если тебе нравится алкоголь, то ты алкоголик. Точно так же, как человеку нравится работать, он трудоголик, точно так же алкоголику нравится пить. Есть так называемые христиане, которые спокойно могут пить пиво, или какие-то слабоалкогольные напитки, или вино, как они говорят, для здоровья мы пьем. Но пьяницы царства Божьего не наследуют. Не обманывайтесь, не обманывайтесь, неправедные не войдут в жизнь вечную. Если ты хочешь жить и грешить на этой земле, то ты не войдешь в жизнь вечную. Об этом говорил Иисус Христос, и об этом говорили все до одного апостола. Они это говорили с любовью. Поэтому покайся, иди и впредь не греши, чтобы тебе не попасть в ад. Да благословит вас Господь наш Иисус.